Всем привет, на связи мистер офицер мы продолжаем играть в и Озо И, собственно говоря, что мы сделали с вами в прошлый раз. Вот мы можем теперь поговорить с Морой, а в прошлый раз мы с ней дрались. И забрали у нее тут огоньки, которые были. Огоньки глаз или мозга, чтобы такое у нас было. Помимо этого, мы очень много прошли в заросших недрах. Мы прям тут все отыскали, взяли у Люпа карту осталось вот нам тут по мелочевке собрать ячейки жизни энергии значит боевой дух мы тут получили и благодаря этому теперь мы можем еще поставить осколочек один Вот поставили мы волна духов не знаю будет он нам сильно пригождаться не будет но тем не менее толк от него был какой то наверное вот мы можем сейчас сделать следующее мы можем сначала, я думаю, что сделать. Мы, поскольку недалеко от телепорта, мы сейчас вот здесь чуть -чуть пробежимся, мне интересно, что это за паучки тут. Вот, и телепортируемся, скорее всего, туда вверх, поговорим с потрясающим вот этим Иваном, по-моему, так его зовут, и, глядишь, такие лучшим вот этот навык «Волна духов» до 6000 искр долбанем не знаю, классная вещь не классная но наверное мне она пригодится еще и дальше мы сгоняем с вами куда как вы думаете правильно мы мы потом вернемся сюда чтобы взять ячейку жизни ячейку энергии и вот здесь ходить опять за ячейкой энергии энергия энергия дух э, не энергия за энергии духа или ячейка в общем вы поняли что я тут буду делать вот все соберу и постараюсь сегодня пройти вот это испытание времени, не знаю получится, нет, надеюсь, очень надеюсь, что это получится. Ну что ж, как я говорю, давайте пробежимся тут немножко. С Морой мы уже поговорили отдельно в прошлый раз, но мои слишком долго пробовали без матери, что-то новое. Скоро даже малыши вырастут и покинут родную паутину. Путь на поверхность теперь открыт, они смогут разбросить по всему свету. А, ничего такого интересного она на самом деле не говорит. А, о, мы можем поговорить с паучком. Нас окружила тьма, больше мы ничего не помним. Всегда была лишь тьма и мама. И яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно у нас во тьме. А где еще тут один паучок якобы есть, показано? Вот он. Нас так много. Но мама говорит, что любит нас всех одинаково. Ей было бы трудно выбрать любимчика Мы ведь ничем не отличаемся Э, Прикольно Все как у людей И где-то еще один паучок тут был на, на карте Вот Мама сказала, что заперла врата, чтобы нас уберечь Вверху что-то шло Те, кого оно касалось Становились другими И мама тоже Но благодаря тебе она снова с нами Прикольно Так Собственно, как я и говорил, мы используем наш классный телепорт и отправляемся вот сюда. Так, у нас, по-моему, там горликовой руды накопилось восемь, да, единичек, сколько я помню. И мы можем поговорить с Громом. О, подумай только, дух. В твои руки попал еще один огонек света старой Ивы. Огоньки и духи бродят по невину бок о бок. Не думаю, что доживу до этого дня. Мир хорошает на глазах, я сейчас не только о родниковых полях. Восемь штук отлично. Список проектов. Очистка входа в пещеру. Блин, чистить ее или нет, или вперед и вверх делать. Моки очень любит дома на деревьях. Давайте построим еще несколько. Давайте построим. Отлично, прямо сейчас и начну. Давай, начинай, дружище. Оп, оп, оп. Красавчик. Готово. Как же я доволен, что снова могу строить. Хочешь помочь мне с очередным проектом? Нет, я вижу, дружище, не могу. И этот еще непонятный проект, да? Руда, руда нужна, руда. Блин, где-то он тут построил, по-моему. Да? Я ведь прав. Где-то тут. Так, ладно, что нам только скажет. В нем все меняется, дух. Не нравится мне это, эх. Ты ведь есть, дух, да? Кто еще вернул бы? Свет заросшие недра. Так уж это и хорошо. Теперь везде бегают крохотные получата. Пойди попробуй на них не наступить. Так что я теперь внимательно смотрю под ноги. Оно ну, понятно, если вспомнить их матушку. Э -э. Так, все с тобой ясненько. Духи, не духи. Не желаешь улучшить свои осколки духов? Давай посмотрим. Есть у нас тут такая штука, волна духов. Значит, 6000 тысяч искор. Оп. А, вафля, да? Тож, колючка, выносить врагам 25 получен урона в ближним бою. Блин, надо, не надо. Может быть, что-то есть более интересное. Ладно, пусть будет за на колючка, в принципе. и с ним. Да, да. не благодарим. О, у нас внизу паучки шо, получились еще. Ух ты ж. Паучочки, паучки Как нам домик наверное домик тут где-то получился тут тут домики Интересно. давайте спустимся вниз посмотрим путь во тьму ну, когда-то придется туда зайти Ой, чтобы туда зайти горликова руда нам нужно паучок это место для нас больше похоже на дом чем что-либо в этих полях Отлично, урон. Здрасте. Паучочки. А, здравствуй, я прошел из топе, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Здесь, правда, красиво, но очень-очень светло. В топе солнце светит не так ярко, так что мне приходится спрятаться в цене. Вот бы мне шляпу, например, такую, как вон та смешная. Но шляпа у меня нет. Вот, придется им когда-то шляпу какую-то принести. Так, чё мы тут? Блин, мы можем куда-то вверх подняться, скорее всего. Давайте попробуем это сделать. Там ведь мы домик построили, Моки. Не просто так мы построили. Так, а это что нам скажет? Может, все хранители уходят в спячку. Может, поэтому Баур спит. Я когда-нибудь попробовал идти спячку, но мой друг пощекотал меня перышком. А спать и хохотать одновременно не выходит. так есть контакт и чё ай-яй-яй так вот тут я могу явно вот так вот сделать и нифига да блин о горликова руда отлично как мне тебя достать? Воздуха нету, да? Никто не дует. Совсем никто не дует. Блин, хреново. Хреново, хреново. Горликова руда. Оказывается она тут была, да? Как нам за ней забраться-то? Тут-то все понятно, мы уже обследовали. Я хочу горликовую руду. Блин, как там ее достать-то? ней непонятно, непонятно, непонятно. Непонятно. ничего не понятно это тут дом появился да у нас с вами зайдем в домик Моки, давай говори что-нибудь треба отправиться в новое приключение хотя может я останусь здесь чтобы повидаться поведать о своих приключениях другим Моки. да такой расклад мне больше по душе то пойду то не пойду ты уж определись как-то а. Так, здесь-то что у нас? А, типа Мелочевка, да? А как наверх подняться? Моки, пти? Я не могу, я не могу! Ай-яй-яй, да как тебя забрать-то? Блин, это какой-то купец. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя не получается и все тут. О, Е, бейба! Ну наконец-то я это сделал. Спасибо. Спасибо, спасибо. А что там дальше будет, интересно. Мы по-любому что-то еще откроем. Перенестися. М -м -м. Тут вот нифига непонятно. Ладно, у нас еще есть семочка. Поэтому давайте с этой семочкой. Говорят, что к колесу. Понятно. Понятно, понятно, понятно, понятно. Все понятно. Непонятно только как тебе попасть. Опять же. Давай, держи тебе семечко. Как успехи, дух получилось найти семена? Вот тебе. Счастье светлячков, из-за упадка они становятся все короче, и ловцы света никак не могут наполнить свои луковички. Давай, тогда приступим. Давай дополнять. Опять ты тут кидаешь? Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Братан, как я рад. Тебе доводилось видеть светлячков? Это просто потрясающее создание, и они обожают... Обожает пловцы света. Летят на свет от цветка к цветку. Хочешь еще немного поогородничать? Да нет, блин, видишь, тут... Каких-то... Ай. ай. Ай, ай ай, ай Ой, тут что-то дали мне. У стойка. Давай с тобой поговорим. Рад тебя видеть. Хочешь отточить навыки? Ай, навыки-то все я уже отточил. Дух, на начеку. Конечно, буду. Ой-ой-ой, светлячки, да? Чертовые светлячки. Ура, не сработали. Это классно. Вот еще тут сработали. Ура! Моки в родниковые поля каждый день приходят все больше моки. Поэтому мы просим громом все здесь как-нибудь облагородить. Мы бы и сами все сделали, но мы слишком маленькие. И вообще, мы лучше поиграем. хе э -э -э. Блин, все для детей сделано. Да, понятно, понятно. Я хотел вот ударить то, что за тобой тут. А -а Ай. Понятно, понятно, понятно. Все понятно. Нельзя тут ничего ударить, как все, что... Возле тебя стоит, да? Оп. Ой-ой-ой, что я вижу, мама дорогая. У-у-у-у. Это что за ход? Классно. Я не думал, что у нас сегодня все так получится. Ну немного Отклоняемся мы от пути, как вы видите. Ладно, что тут нас ждет? Ждет нас тут какая-то норка, что ли? Это зачем? А, тут колючки будут у нас. Ух ты, фрагменты чеки энергии. Вы собрали чеку энергии. Лично спасибо. Это очень приятно, на самом деле. Все, убираемся отсюда. Спасибо. Энергии, конечно, просто попой кушай. Так, а тут-то мы можем что-то сделать? Нет. Ой, ой, ой, ой, мы еще выше можем подниматься. Опупеть. Моки, стойк ряд Никто не скроется от Великого Дозорного, то есть от меня. Я стою тут на случай, если появится охотница Крик. Она хочет съесть моки. И наш суп из болотных моллюсков. Очень вкусный, кстати. Проходи дух. Эй. Так, а это что за локация? Предел Баура. Что? Я могу без медведя попасть туда? Вот это да. Вот это да. Интересно. И тут талия у нас еще моки какой-то. Повезло тебе обычно за супом длиннющая очередь. И иногда аж до жилища грома дотягивается. Но супчик того стоит. Он такой горячий и наваристый. Так, чё че... венерал. Это не талия. Это пряности? Но откуда они у тебя они ведь растут только на скалах там очень опасно а собирать их надо при полной луне а то с ними я смогу сварить самый вкусный суп из болотных моллюсков Так, это чё за пряный суп вы нашли новый предмет для задания деликатес моки приготовлены из болотных моллюсков Эй. Ты мне, я тебе. Ох, ты ж ничего себе. Ничего себе. Прикольно. Что ты можешь еще сказать? А, ты, наверное, Ори. Здравствуй, здравствуй. Дух у меня на кухне. Вот это честь. Ох, прошу прощения за сквозняк. Присаживайся у костра, где потеплее. Я так холоду давно привык. Из-за упадка мой родной дом в пределе Баура покрылся льдом. Кстати, в этих ледяных водах водится замечательная рыба. Самое сложное пробурить лед. Здесь каждый гость может рассчитывать на теплый прием и сыт на обед. А Чем-то я могу помочь в этих темные времена. Фига, у тебя там что было? Оказывается, да. Жух, извините, ребята, но, блин, мне пока не по пути сюда тепать. Хотя тут, смотрите, там была какая-то вкусная вещь. Возможно, она мне пригодится. ой -ё. А как нам туда Попасть. Них себе! Давай сломаем вместе этот лед. а как реально туда попасть-то? Получи. Чё я Y нажал? Эй, эй. А как? Как быть-то? Я что то не особо хочу это. О! Блин, ну нет, братья мои, не-не-не-не-не. Я пока не хочу туда тёпать. О. Так, ладно, понятно, тут что это не бесконечная. Вот тут надо как-то побывать, да, нам? С вами. Тут еще выше можно подняться. Ух, ух, ух. Не, тут не сюда. Явно не на этот выступ нам. Явно не на него. Так, ладно, пока вот здесь постоим, что то подумаем, подумаем, что не надо там стоять, сходим сюдымс. Бам, ба бам, бам, бам, бам, бам, я тут. Ой, классно. Я вот подсобрался, прикольно. Горликова руда, мне она очень нужна, если честно. Которая там. Так, это что у нас? Авантюра. Вы получили новый осколок духов с ним. Враги станут более живучими и будут наносить больше урона. Зато вы сможете получать из них больше духовного света. Эм. Что? Зачем? Фармер, фармер духовного света. Отзовись, где ты? Ну, на самом деле, прикольно, наверное, для кого-то будет. Вот здесь, да, у нас есть еще вкусняшка, вот здесь вкусняшка. В родниковых полях, блин. Здесь вот есть. Давайте вот это вот все соберем здесь по бырику И потом уже все-таки вернемся, куда я хотел. Да, тут еще чернильных топях тоже есть много чего, да? Конечно. Конечно же нет. Что ж, почапали? Почапали вниз. Наконец-то мы добрались до куда я хотел. Это уже классно. Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк. Так, а где тут? А где-то вверху, да? Странно, такое ощущение что я тут уже был почему я не могу подняться вверх так а если я вот как-то а, нет да? е бэби горки вверх поднялся так давайте ускоримся теперь тут а? вот она ячейка жизни фрагмент ячейки жизни вырос отлично. тем временем 99 процентов и вот эта штука только надо поднять здесь Для пота. так что мы еще тут можем где-то прям вкусное взять как я говорил возвращаемся возвращаемся мы вот в это место Берем тут вот эти две вкусняшки. Берем сюда, берем вкусняшки. И не знаю, вот успею, не успею я по времени. Может успею. А может и не успею. Посмотрим сейчас. Как пойдет. Так, сохранимся. А то перенеслись и сохранения нету. Что за дела? значится, как я понял, нам нужно спуститься вниз, в самый низ, потом каким-то образом попробовать подзабраться сюда. И только так мы вот это все соберем. Но я думаю, здесь мы сейчас потратим время. Давайте сбегаем в, в вот эту часть локации, где мы не были. Это будет интереснее, мне кажется. Как вы считаете? Прям по-любому интереснее будет. Ой. Почти попал, но не попал. Вы ч ⁇ а? Офигеть, блевуны. Ой, я ж забыл это, гадство, еще то. Ай, помет. Года, а? Они так и норовят меня при прищелкнуть. Что-что такие плохие? Гады, а? Ну что, у нас э, есть возможность пособирать здесь все и вся. А, урон тот же самый, да, проходит Эх Я думал, что-то будет мощнее Но нет Да жму я, жму я, жму я Рыбки дохнут, а что? Без толку это все Так, ну блин, просто тут плаваем, как эти Касатики, елки вот она фрагменты, ячейки энергии все я думал тут будет больше плюс конечно что ж ладно хотя бы так здесь нам свет предлагает я не знаю зачем это тут же по моему светло стало да? Рили, стало светло ничего не надо и так ладно я понял все было просто здесь ну что вот они вот они две штучки которые нас ждут которые нас хотят и мы находимся рядышком правильно же я пошел Да. дополнительный свет Который нам сейчас уже совсем не нужен. Так, здесь мы должны спуститься вниз. Спуститься и добраться чеки жизни. Ой. Да, да, все правильно. Лишь бы блевануть, а... Лишь бы блевануть. Наверное, ошибка, конечно, была. Надо было. Да нет, мы можем и так подобраться, да? Окей, я типа. А, ну все понял. Вот она. фрагмент ячейки жизни. Не, мы тут так поломать ничего не можем. А жаль. Так, тут опять же мы типа сюда пробрались. Ай, как быть тут? А, это коза туда летит. Ну да. Давай, плюй! Плевать-то будешь, нет? Вот мы так сюда и попали. Блин. Клинтус, Клинтус. Как тут быть-то? Ай-яй-яй, он просто не дотягивается, гад. Ой! Ой! Ну ты держись! Бро! Чтоб тебя, ну, чтоб тебя, бро? Ну, что такое? А, отхиливайся, друг. Я не знаю, что делать с этой бедой. Видите, какая? Е-бой! Yeah, вот такая тут беда. Сто процентов мы прошли это. Локейшн. Остается телепортнуться сюда. Сохраниться по бырику. И спуститься. Не, не получится у нас ничего никуда спуститься. Придется здесь сохраниться. И на этом... Заканчиваться, да? Не дают нам ничего сделать. Окей. Окей. Ни хил, ни ману. Ничего нам не дают взять. Ладно, в следующий раз тогда что мы сделаем? Мы сразу же начнем пытаться проходить вот это испытание времени. Заросших. Не дрижчах. И... Э. Ну и... И чё И что вы скажете? и и и и и чернильные топи, да У нас тут есть Подлунные норы еще да, в которых мы пока нифига не можем нифига Эх. не знаю что делать но каким-то макаром нам нужно будет пособирать всякие различные манки они нам прям очень пригодятся я думаю в ближайшее время вот то есть вот здесь и у нас еще есть что-то подобное что-то подобное где-то еще есть ну ладно вы поняли короче там мы в следующий раз будем подсобираться ну и либо либо что мы сделаем мы пройдем временное испытание испытание времени и телепортнемся сюда. Здесь мы вот это место разведуем. Возможно, что-то там найдем, но как видно, что там ничего нету. Вот, и пойдем вот сюда. Надо нам тут потерянные в раю всякие штуки пособирать. И все, мы труп-папки-нагибаторы будем. Так что как-то так на этом мы тогда сегодня и закончим тихий лес у нас тоже не совсем уж тихий, не все разведано под ветреных пустошах пустошек тоже Интересно, конечно как это все можно прямо так хоп и сделать по-быстрому блин я даже не знаю ладно что ж, давайте заканчивать с вами был кисер всем огромное спасибо за внимание и всем пока